Всем привет. Ани Лорак устроила для своей дочери большой праздник, несмотря на то, что ее день рождения был еще 9 июня. Десятилетие София провела в кругу друзей, получив от мамы в подарок куклу, а на днях артистка организовала для дочери настоящий праздник. На снимках Опубликованных Лорак в ее инстаграм-странице можно увидеть саму Софию, пятиярусный зеленый торт, красивую Ани в желтом платье, фейерверк и очень радостных маму с дочкой. Продолжаем празднование. сонечки, 10 лет подписала в посте Ани Лора. На празднике присутствовал и бывший муж Ани Лорак. Отец Софии – Мурат. В Инстасторис он также опубликовал несколько фото и видео с вечеринки. Как называешь ее? Я сказала всем – Аврора. Аврора? Привет, Аврора. Как Это я